Мне постоянно хреново. Но почему, Арку? Мои люди перестали меня слышать. Мне приходится контролировать каждого сотрудника, объяснять каждому все по сто раз, и все равно они умудряются делать все неправильно. Пока я объясняю что-то одному, другой уже успел где-то накосячить. В моих делах стал твориться хаос. Это я. Я знаю, как вам помочь. Установите приложение Оргполитика для Битрикс 24 и регламентируйте основные принципы, правила и успешные действия, которыми руководствуются в своей работе ваша компания. Моя мама всегда говорила мне, улыбнись и сделай счастливое лицо. Но лучше бы она мне сразу рассказала про приложение Оргполитика для Битрикс 24. Всю жизнь я не знал, существую ли я. Существую. И люди начинают замечать меня. Ведь с приложением Оргполитика я могу выпустить приказы и ознакомить всех сотрудников всего лишь одним кликом. Спасибо.